Здравствуйте, друзья! Пусть Бог благословит всех вас и откроет понимание всех вас, чтобы вы могли принимать правильные решения для вашей вечной жизни. Не этой маленькой, короткой в нашем мире адском, но я говорю о вечной жизни. Когда мы говорили вчера о душе, Иисус говорит о том, какой смысл, какая польза человеку весь мир приобрести, но потерять свою душу. Это то, что Иисус говорит. И также Господь Иисус нам предлагает притчу, чтобы люди понимали важность души. Насколько важна душа и насколько богатство этого мира нищие. Тогда вот притчи. У одного богатого человека был хороший урожай в поле. Это притчи это не какая-то история, но притчи Богатый урожай в поле. И он рассуждал сам с собою, что мне делать, некуда мне собрать плодов моих. И сказал, вот что я сделаю, сломаю житницы мои и построю большие и соберу туда весь хлеб мой и все добро мое. Он богат и был счастлив. Столько всего у него появилось, столько богатства. И он был очень-очень доволен, и он был счастлив. Его душа была рада тому, что он даже самому себе сказал следующее. «Сломаю старые житницы, построю большие и соберу туда». Там сохраню весь хлеб, все добро мое. И скажу душе моей, вот итог. Скажу душе моей. Вот богатый человек, когда он еще больше разбогател, намного больше, чем до этого имел, он собрал все, сохранил и стал планировать, говоря следующее. Своей душе он стал говорить. Дух его своей душе говорит. Его мудрость говорит и обращается к душе. Интеллект человека говорит своему сердцу. Скажу душе моей. Душа много Добра лежит у тебя на многие годы, много добра на многие годы, на многие. Отдыхай, покойся, ешь, пей, веселись. Это, могу сказать, история. Богача, который был неверующий, но на самом деле он был нищий, потому что думал только о богатстве, потому что думал только о том, как еще больше денег собрать. Это реальность, это история человечества, любого из тех, кто не ценит свою душу думает только о теле, думает о том, как вот эти свои телесные и душевные походи удовлетворить. Люди стараются быть спортивными, дорогая одежда, машин, дома, драгоценности, женщины, мужчины. Дети и так далее. Все то, что мир предлагает, это все, могу сказать, все его вещи касаются только тела, а душа. Что мир предлагает для души? Плоть, тело. Мы знаем, ни одну маленькую деталь не хочет оставлять без внимания. Все внимание просят себе, все – драгоценности, операции пластические, богатство, еда, рускошь, тщеславие. А душа? Что с душой? Богатый человек сказал своей душе, хранится много добра на многие годы, многие, не знаю, на 60, 50, сто лет. Это гарантирует тебе, что ты не состаришься, насколько долго ты собираешься жить. Вы, те, кто слушаете меня сейчас, вы можете себе гарантировать вот эту спокойную, беззаботную старость. Я сомневаюсь, что ты будешь здоров. Я сомневаюсь. Ты думаешь о том, что желание, души, вот эти похоти, вот это богатство или нищета – думают только о физическом, о материальном, ну а твоя душа? Душа, когда она отделится от тела, куда пойдет? Иисус сказал, какая польза человеку – приобрести весь мир и повредить своей душе? Тогда люди борются, человечество старается все и для тела иметь. А для души – ничего. Для души ноль оставляют ее голодной, отчаянной, потерянную. Вы уже думали об этом? Тогда нужно смотреть на себя. Мой друг, будь внимателен, тебе нужно э, послушать, что я искренне скажу тебе, это не Бог в тебе нуждается, это не церковь в тебе нуждается, ты нуждаешься в церкви, ты нуждаешься в Боге. Думай об этом лучше, посмотри на свою жизнь, посмотри на нее. Мы ежедневно вам показываем множество свидетельств того, что Бог совершает через Его Слово. Если ты желаешь, если желаешь, тебе нужно приходить, нужно искать для того, чтобы ты мог иметь спасении своей души в течение всей вечности, если ты, конечно, хочешь. Но это не мы нуждаемся в тебе, это не церковь, это не я нуждаюсь в тебе, я спасен. Моя семья спасена. И да, кто-то еще из близких, может быть, не обратился, но я не буду из за них страдать. Они слышали, они знают, и это их личная теперь проблема. Это не Бог в нас нуждается, а мы в Нем. Не думай так, что, приходя на служение в церковь и ища спасение, ты одолжение для Бога делаешь. Нет, мой друг. Нет, конечно. «А, я уже ходил в церковь, я уже столько времени, и потом оставил там из каких-то причин». Неважно, почему ты от церкви отошел, ты на самом деле отошел от Бога. Церковь, духовно говоря, где глава Господь Иисуса, она продолжает существовать, и... Тот, кто Божий, тот, кто имеет Духа Святого, он в этом духовном теле, в этой духовной церкви находится. А физическая э, организация, наша или другая, открыта для того, чтобы делиться тем, что мы имеем. Это можно сравнить с э, духовным госпиталем, где люди приходят для того, чтобы лечить духовные болезни. Но если ты не хочешь, если ты не желаешь, если ты думаешь, что это одолжение для тебя прийти в церковь, церковь будет продолжать открыто для тех, кто жаждет и хочет, кто ищет, кто желает найти, не просто удовлетворить свою душу, а спасти ее, спасти. Но люди, к сожалению, думают, что, приходя в церковь, не все, конечно, но многие, не те, кто уже родился от Бога, но иногда приходят, им так тяжело в церкви, им как будто с трудом все дается, потому что им кажется, они такое одолжение для Бога делают. Но насколько это могу сказать, глупые отношения. Мы видим здесь, также в этой притче, богач, богатый человек, он еще больше разбогатев, он сказал сам себе, как же хорошо. А куда теперь мне сохранить все эти мои богатства? Вот что я сделаю. Старые житницы, хранилище сломаю сделаю еще больше. И там я буду все мои сокровища, все богатства хранить. И скажу душе моей, вот что я ей скажу. Душа, много добра лежит у тебя на многие годы. покойся, отдыхай, другими словами, ешь, пей, веселись, празднуй, наслаждайся. Но Бог сказал ему, безумный. Когда люди думают так жить, они безумные. Когда люди так живут, они безумные. Бог сказал, в эту ночь, Бог сказал этому богачу, безумный, в эту ночь душу твою возьмут у тебя. Возьмут у тебя душу. Кому же достанется то, что ты заготовил? Какая гарантия того, что завтра ты будешь жив? Какая гарантия у нас есть, что мы завтра будем жить? Что через несколько часов мы еще будем жить?» Я планирую быть на служении сегодня с вами вечером. Это мой план. Я буду. Я буду, если мой Господь не заберет меня, если Он не примет и не возьмет меня к себе, чтобы я был вечно с Ним. Но я не знаю, какую гарантию я имею. Только Бог. Одно я точно знаю. Если я буду жив, тогда вечером я буду вместе с вами на служение. Буду с вами. Не знаю, где будете вы. Я приглашаю. А если не буду, тогда я буду с Ним, с Господом. Слава Богу. Но пока я жив здесь, в этом мире, я буду бороться за тех, кто желает, кто жаждет правды. Иисус говорит, ищите потерянных овечек дома Израилева. Это та миссия, которая есть у нас искать тех, кто искренне потерян, кто искренне ищет спасение. Для этих людей мы работаем, я не знаю, кто из них кто, но кто имеет эту жажду, чтобы найти правду, найти спасение, для этих сам Бог лично будет делать что-то особенное. Мы готовы служить. Тогда, мои друзья, вы не делаете одолжение для меня, когда приходите на служение. Вы не делаете одолжение, когда вы начатки свои или пожертвования на алтаре оставляете, неважно, понимаете, для меня лично это не будет что-то значить, пасторы будут продолжать служить, у них будет возможность, у нас у всех будет возможность продолжать исполнять волю Божью, независимо от десятин ваших. Но для тебя чем это будет, я не знаю, тогда это мой совет. Не будь э, таким ленивым. Это необходимо тебе, твоей душе в первую очередь, а не мне. Тогда подумай, размышляй немного, свой интеллект используй. Вместо того, чтобы а хочется или не хочется, чувствую я или не чувствую сердце мое». Понимаешь, сердце, оно часто в ад нас ведет. И вы, кто уже немножко пожили на земле, как в аду, сердце, оно испытало это. И сердце вас к этому толкнуло. Знаете почему? Потому что вы не дали возможности Духу Святому, этому Царю Царства Божьего, направлять вашу жизнь, управлять вашей жизнью, направлять вашу душу, направлять вашу жизнь, потому что жизнь – это душа, душа – это жизнь. Библия об этом нам говорит. Вы не допустили этого и, не делая этого, будете продолжать страдать. Ваши проблемы – это не то, что у вас не хватает денег, работы, еды. проблема внутри вас. Потому что в день, когда ваша душа с Богом встретится, все закончится. Ты будешь новое творение и получишь его направление, чтобы он к этим злачным, то есть прекрасным пастбищам вас направлял. Иначе ты будешь потерян, как э, та овечка, которая в пустыне запуталась и даже не знает, куда идти идти. Потерялась. Может быть, вы такой человек. Если вы хотите нашу помощь, если вы действительно имеете эту жажду, чтобы получить свою встречу с Богом, вы просите, Господь, откройся мне, дай мне Твой свет, я пытаюсь. Если вы принимаете наше приглашение... Вы получите это спасение, вы придете и у вас все получится. И не думайте так, а мне не нужна церковь, чтобы в Бога верить, хорошо, ты будешь верить без церкви. Вопрос следующий, зачем тогда Иисус основал церковь? Спроси самого себя. Для того, чтобы люди так к ней относились? Иисус создал церковь, чтобы она была пустой? Нет. Для того, чтобы питать тех, кто имеет жажду, дух жажды к правде, чтобы пробуждать их, чтобы направлять их к этим злачным пастбищам. Тогда не нужно приходить к этим дьявольским мыслям, что ты Приходя в церковь, делаешь ей такое огромное одолжение, исполняешь вот это вот одолжение. Нет, нет, нет, мы так не верим. Мы трубим в трубы, чтобы пробудить тех, кто жаждет правды, тех, кто голоден по правде Божией. Для этого мы служим, мы для этого призваны. Кто хочет, придет, кто не хочет, это их личный выбор. Если будет один человек, слава Богу, никого не будет. Что тогда? У нас там близкие, наша семья точно придет. Я начал служение. Было два или три человека вначале. Чуть-чуть, несколько человек. Но Слово Божие делало разницу в их жизни и сегодня. Могу сказать, по всему миру, по всей планете. Знаете, почему? Потому что Слово Божие не возвращается тщетно. Те два-три человека, которые вначале пришли, умножились и умножились. И сейчас по всему миру. Если вы желаете... Мы открыты, дверь открыта для вас. Добро пожаловать. Если вы не желаете, это ваш выбор. Я прошу прощения, может быть, вам кажется, что я смеюсь. Нет, но иногда я вижу, что люди настолько глубоко не понимают такие простые вещи, хотя они очень и очень умные люди, но не понимают простых духовных вещей. Для них, как, кажется, что ничего хорошего нет, хотя они очень умные и образованные. Они слушают голоса своих сердец и сердца, создает человеку вот эту, знаете, Иллюзию. А, я найду для себя человека, найду другого, найду третьего. женятся, разводится. женятся, разводится. Или с двумя одновременно. Все равно это ничем не заканчивается. И люди продолжают жить в пустоте. В пустоте. Тыс Тысячи женщин или тысяча мужчин, но внутри пустота. Все деньги мир человек имеет, но внутри пустота. Все имеет. Говоришь своей душе, а сейчас душа все есть. Отдыхай, наслаждайся, пей. Будь счастлива. Наслаждайся жизнью, веселись. Но Бог сказал этому человеку безумный в эту ночь душу твою возьмут у тебя. «Кому же достанется то, что ты заготовил?» Иисус, Он заключил в итоге и сказал, «Так бывает с теми, кто собирает сокровища для себя, но не в Бога богатеет». Завтра опять я, если Бог допустит, буду с вами. Пусть Бог вас обильно всех благословит. Аминь.